Друзья, с вами я, Интересный, и сегодня мы с моим братом Кристофором Всем привет Решили посоринаться. кто же лучше строить любые постройки на любую тему за какое-то количество времени Ну, а если вообще по-русски сказать, то обычная битва построй. То есть цель нашего видео сегодня такова, что мы э, выбираем каждую тему Да, например, я выбираю тем дом И мы... Да, да. И я, да. и Кристофор должны построить эту тему за какое-то определенное количество времени. Сколько времени нам дается будет определять вот этот выбрасыватель, даже раздатчик. То есть мы подходим, нажимаем эту плиту, и нам выпадает записка, например, одна минута. То есть мы должны построить дом за одну минуту то есть там есть интерес записка э, любое до 30 минут то есть эта записка выпадает ну помогает этому человеку который выбрал вообще назвал свою тему который назвал свою тему помогает ему может назвать любое время до 30 минут то есть, можно назвать также одну минуту повторить, может 5 минут назвать, и так далее. Чтобы решить, кто первый вообще будет говорить тему, мы <связать> решили сыграть в игру Камень, Ножницы, Бумага. Так как это одна из <связать> непроигрышных игр, которую нельзя, как бы, подставить. Все, мы снимаем, значит, кристофор. Готовься. Я попытаюсь <связать> тебя выиграть. Я вижу тебя насквозь. Сядьте, пожалуйста. <связать> Давайте сядем. На счет 3 мы вытягиваем с тобой. Рандомный блок. То есть либо камень, либо ножницы, либо бумагу. Давайте, насчет 3. Раз, 2, 3. Блин. Я тебя выиграл! Yes! Ладно. Ну, я тебе это как бы. Чуть-чуть отрезал. Давай, значит, э, так как я выиграл, я называю свою первую тему. Нет, давайте сначала я вытяну время, все-таки, чтобы было интересней. Я вытягиваю время. Нам дается на постройку это. Нам дается на постройку этой моей постройки, которую я дал, 10 минут. Ага, Значит, а что, тема? Э, тема моей постройки, будешь смеяться, не знаю, это очень интересно или говно, честно, не знаю, ребят, сори, что говорю, это камера. Гениально. Я придумал просто рандомную камеру. Камера, в каком смысле, съемочная а, или тюремная. Нет, съемочная. Поэтому, ну, вообще, если так честно сказать, давай отключаем. Я спускаемся на каждую на свое поле. Ну, давай, я отключаю микрофоны, чтобы. И было... мне, да? Да, отключай тоже, чтобы я тебя не слышал. Я, когда начнется время, напишу в чате, что время началось. Окей. Ага. Все, я отключаю микрофон. Значит, что мы сегодня будем с вами строить? Мы сейчас будем строить камеру. То есть у нас и будет 10 минут. Сейчас я напишу слово на э, время пошло. Все. И как только время пойдет, как только я нажму клавишу начать, я отправляю это сообщение. Раз, два, три. Время наше... <клевизованные> наше пошло для постройки нашего как бы... Эм камеру, у нас пошло время, я предлагаю взять, буду придумывать ее на ходу, хочу к черную, мне нужна шерсть, это точно я думаю, будет серенькая шерсть, белая, красная, мне нужна шерсть будет, и как минимум мне надо будет какое-нибудь стекло, но стекло я хочу черное, то есть стекло черное, ну, если что, буду брать какие-нибудь блоки. То есть я думаю, э, я не знаю, насколько она будет хороша, но я все-таки думаю какую-нибудь примерную камеру построить. Так как 10 минут мы можем, как бы, с вами и э, общаться, и как бы я могу и строить спокойно. И мне никто ничего не может даже сказать насчет этого. Значит, я вообще хочу построить э, больше, похоже, не прям на суперкамеру, но а.. Ну, также камера, но все-таки более как маленькие, знаете, вот фотоаппараты мыльницы называются они. То, что у меня идея такая пришла, и поэтому я сразу же представил примерно, как он, он будет выглядеть, этот мой фотоаппарат, да, и я, то есть, его начинаю э, медленно строить. А, ребят, и еще хотел бы, пока я строю эту чертову камеру, какую-то небольшую, да, мне кажется, она, ну, нормальная. Давайте еще возьмем какие-то полублоки. Я хочу вам сказать, что, ребят, обязательно подпишитесь на мой канал, так как я решил, что теперь я буду снимать больше видео с подписчиками. Поэтому в любое время, если я как бы буду не занят, вы можете попасть. И если я записываю, вы можете спокойно попасть на съемку одного из любых видосов, которые я вдруг буду снимать. А снимать, я вам так скажу, я буду очень много теперь, так как... Э ну, я решил, что реально надо снимать больше, так как интереснее становится вот от этого. Я даже это сказал в прошлом видео, которое выходило на канале. Надеюсь, вы все его посмотрели и все поставили лайк. Так, э, weather Clear давайте напишем. У нас э, остается где-то, сколько у нас остается, даже да, 7 минут у нас остается, очень мало, мне кажется. А мы только даже еще не построили часть основную камеры. <laughs> блин, блин, блин. Так, ну, я примерно низ построил себе. Здесь еще будет объектив у нас этот большой, да, круглый. Но давайте построим дальше вверх. То есть, э, также мы строим, наверное, на... это должно быть поменьше. То есть, это, наверное, два... Три блока. не давайте три даже блока я сделаю все-таки. Потому что это будет у нас белая часть какая-то камера. Я не помню, как она называется. Я хочу, хочу вообще еще, наверное, сделать все-таки э, мини-ремшок. Типа себе как-нибудь провести его. Типа он как бы, она крепится. Так, значит... А, я думал... Я думал, за мной подсматривают вот эта черная точечка. Мне показалось, что там за мной следит. А там стоит у нас э, раздатчик наш. Вот так, наверное, сделаем все-таки да. Нет, давайте вот сюда, наверное. Вот так да, все-таки, кнопочка этого будет у нас. Так, сюда нам надо какую-нибудь черную штуку. Давайте какой-нибудь найдем черный блок. Вот этот лучше, мне, мне кажется, подойдет. Вот этот черный блок. Я хочу здесь сделать, типа, мини. Знаете, она называется. Я не знаю, не помню, как она называется правильно. Блин, вот то фигню построил. Да. Я хочу построить сюда эту, типа, которая затворы делает. Давайте вот так, наверное, сделаем ее. Я просто, честно, не знаю, на что у меня похоже. У меня на какой то улыбающего человечка, больше похоже, чем на какую-то камеру. Так, ладно. Так, давайте что-нибудь надо сюда еще добавлять, я думаю. Так, давайте какую-нибудь... Наверное, еще возьму шерсть потемнее. И мне кажется, вот можно, блин, вот сюда, может... Нет. Вот сюда, может, какой нибудь это добавить, эскизик. И вот сюда, я думаю, уже надо добавлять потихонечку. Как бы начать... Нет, давайте вот это уберем, потому что мне это сейчас, блин, что-то не очень начало нравится. Это надо было, наверное, побольше было делать все-таки. Но ничего страшного, как говорится. Поэтому давайте начнем. Раз, два, три, блин. Делаем затворы, все эти разные. Я круги тоже не очень люблю делать. Но для вас, специально для вас, только ради вас, сделаю супер прикольный, самый крутой мега-круг. говно, не круг получился господи ладно так если кому-то нужна реальная камера на заказ то можете мне обращаться я строю как бы супер почему я в режиме наблюдателя господи господи надо мне гм креатив включить Так, Лимончик мне написал, что он все остается, у него почти только остается 30 секунд. Я включаю здесь. А, Лимончик, ты меня слышишь, да, надеюсь? Это жестко. Это жестко? Ну давай проверим. Давай я сначала зайду к тебе. То есть... Давай. Э, давай. Мне не трудно. Вот это поворот. А что так можно было, что ли? Лимончик позарел с интернетом. В принципе, логично. Окей. Okay. Окей, okay, Лимончик. Окей, okay, окей. Okay. Значит, давай следующую свою тему уже говорим. И выбирай время, за сколько мы должны будем ее построить. Пошел выбирать время. Время? Я бы сначала бы спросил бы тему лучше. Ну, давай и время. Вот здесь плитается, что на это... А, даже там. Сколько времени? Ес! Yes! <триц> ладно, тема... До 30 минут? Ты чё? Ну ладно, давай. Тема, тема кафешка. Кафешка. Окей. Э, сколько времени Время 27 минут. 27 минут? Вы чё, с ума сошли, что ли? Да, мое любимое число. Ладно, давай иди к себе на поле. Я тогда засекаю, пойду засекать время. 27 минут ну если мы заканчиваем раньше то можем и раньше да правильно чтобы закончить да да если что время у тебя уже идет кафешка да это какая-то чертова тема я честно как бы не знаю даже как строить правильно кафе потому что я никогда не строил давайте сейчас уберем пока что быстренько сейчас ремовые дроп. Минус один удаляем весь дроп, который был. Так, ладно, давайте начнем, значит, строить. Будем, ну, будем вообще по-нормальному строить. Я, честно, не знаю, у нас времени очень много. 27 минут, так как лимончику попала штука, называющая до 30 минут. То есть, он может сказать любое число. То есть, любое число времени до 30 минут. Вот мне стало интересно, попадется ли нам вот э, реальное вот число, которое выбирает до э, как бы одну минуту только. Вот я бы, честно бы, наверное бы, вот именно одну минуту я бы очень сильно хотел бы, чтобы она мне попалась. Так, ну, давайте, значит, делать, я думаю, очень прикольную штуку хочу сделать, потому что у меня есть маленькая идейка, что я хочу прям реально сделать. Если, ну, если она не пойдет, то мне будет обидно, конечно, очень, что... Но опять он стоит я прям чую, что он берет с интернета постройку. Либо он опять начинает... Либо он сидит, выбирает блоки. Ребят, давайте вот... Если вы считаете нечестно, что он сейчас взял с интернета камеру, просто сыганил очень тупо сыганил камеру, я... я честно скажу, я просто посмотрел. Я и то, я даже посмотрел ее до записи и сидел просто э, примерно вспоминал, как она выглядит. Поэтому давайте, если вы думаете, что он сделал это все не... Честно, поставьте мне лайк. Да, честно. Вот проверим, вот сколько... У нас есть правильных людей. Спустя несколько минут я все-таки нашел команду, которая дает мне это все. Я просто ступенький. Я просто на... не, не знаю название ID. Я не помню. Надо будет... Почему в Майнкрафте убрали нормальное название ID? То есть было же всегда раньше нормальное название ID. То есть я мог цифрами просто все писать ID, да? А сейчас я должен еще вспоминать, какое какой иди, за что отвечает. Тут очень плохо, что я такое сделаю. Так, ладно. Значит, что у нас тут будет? Давайте делать. Значит, давайте сделаем черную как бы эту. Значит, и здесь я хочу, чтобы вот тут было. У нас делится вот так будет делиться кафе пополам. Вот здесь будет э, у нас столик э, принятия заказов, я думаю. Ну, не столик принятия, а вот здесь будет окошечко такое, которое выдает заказы эти. Как раз вот так оно где-то будет выглядеть, да? То есть оно здесь будет выдавать. Заказы здесь будет такая, наверное, шторка. Хочу повесить будет стекло из шторка. И здесь уже будет у нас сама кухня. Сама кухня, наверное, будет закрытого типа, потому что, ну, как бы, почему кухня должна быть открытого типа? Чтобы все подсматривали, какие ты делаешь там крутые кексы. Нет. Так, давайте, значит, закрываем все таки это здание. Вот так, да? Чтобы кухня должна быть закрытая. Вот так, да? Чтобы никто там не подсматривал, что, когда, поскольку... Может, даже... Может, ты там реально секретный рецепт делаешь, а там какой-то умник будет сзади стоять и подсматривать. Так. Да, конечно, я использую один и тот же блок. Но не суть, как бы, по-моему. По плану у нас не было договорено, что нельзя использовать один и тот же блок очень много раз. Я буду все делать красиво, чтобы было как-то реально красиво, а не просто, типа, как говорится, сделано на... Пожалуйста, отстаньте от меня. Так, я вообще там хотела помню стекло, блин, я дурачок. Я, же хотела стекло, я точно запомню. А зачем ты поставил уже сюда эти все... Так, блоки. Давайте где-нибудь вот здесь наверное сделаем два стекла больших просто себе. Так, ставим стекло. Так, где у нас стекло я здесь? Видел, вот стекло. Ставим обычное белое стекло, как бы да и как бы да. Так и наверное флаги. Флаги, блин, флаги, флаги. возьмем какой-нибудь желтый наверное цвет и вот так закроем, чтобы типа как бы и они не подглядывали, только я мог смотреть, да, на это. Так, значит, сюда мы что сделаем? Сюда давайте поставим какую-нибудь прикольную. Нам надо создать какое-нибудь прикольное место. То есть мы, наверное, возьмем вот здесь. А, вот сюда мы поставим тогда, наверное. А, давайте вот в этот угол мы ставим, тогда будет раковина у нас. Вот тут будет раковина с водой. Так, значит, надо котел. Котел. Мне надо. И надо крюк. Крюк. И ведро ведро воды. То есть вот сюда, наверное, поставим холодильник. А, да, чтобы он как бы был... Ой, блин, Чтобы он как бы... Откуда-то продукты -то же должны браться. У нас остается еще 17 минут. Очень, как бы, по-моему, мало времени. Да, остается и все. Так, ну и, наверное, все. Все-таки, наверное, еще цепь хочу повесить. Это как бы будут, типа, у нас э, какие-нибудь... Э, ну кухня пустоватая получается, но все-таки, наверное, еще надо стол раздачи добавить сюда, как бы, чтобы он ну, здесь был и чтобы отсюда также брали заказы. Ну кухня прикольная. Так дальше, значит, сюда мы ставим, по-моему, так, берем какие-нибудь, так, еще надо какие-то полублок, какой-нибудь. Ну давайте, наверное, все-таки вот этот возьмем уже. И вот сюда мы делаем тогда, наверное, вот этот как раз ресепшен, который будет. Это все обслуживать. Это все обсл... заказы брать и так далее. Ну, сюда, наверное, возьмем один все-таки столик. Значит, мы берем сюда а, забор. А, забор. А, нет, давайте возьмем все-таки... Ограду, давайте возьмем, это как-то смотрится, по-моему, поприкольнее, то есть такая, и на надо, наверное, ковер, взять какой-нибудь э -э простенький черный ковер, чтобы не было ничего такого, да, как бы простенько, ну и что, кто сказал, что должно быть суперский это, э -э значит, украшаем, чтобы был как бы стол, как бы мы сидим, ну, как бы мы сидим вообще на столе, можем сидеть, не надо, сидеть на столах не надо, так как это, ну, как бы не культура. Так, и нам нужны ступеньки, чтобы мы могли здесь сидеть. То есть здесь может посидеть, здесь, э, ровно сидеть только 4 человека. Так, здесь будет сидеть 4 человека, и теперь мы делаем очень... Давайте, значит, стекла вставлять все-таки, потому что здесь будет уже открытое у нас здание больше. Здесь не будет у нас закрытого. То есть у нас э, берем его вот так. И ставим очень большие красивые стекла. Дальше у меня есть еще один вариант, что сделать надо. Так как э, как бы очень прикольный вариант надеюсь и здесь также вставляем стекла так как э, здесь будет хоть и двери но стекла сюда нам также нужны так и по моему надо еще добавлять этот и соединять чтобы это было также все соединено как бы красиво да правильно ой блин вот такое маленькое у нас получилось кафе. Даже остается у нас еще 10 минут. Поэтому давайте начнем его как-нибудь украшать. Потому что здесь надо как бы поработать над украшением. Даже в кафе солнца нету. Не знаю. Честно, я не дизайнер. Поэтому строю как могу. как бы, да, Чтобы было красиво. Самое главное, я еще хочу попробовать еще вокруг. Ну, не вокруг, а уже именно в кафе. Не в кафе, а вокруг сейчас в кафе. Еще поставить очень много интересных штук. То есть может быть сейчас даже поставим какие нибудь колоночки, то есть чтобы как бы у нас было лет, да, у нас все-таки кафе основные работают летом, то есть да они за лето очень большую сумму денег зарабатывают и так далее. Но я думаю поставим все-таки сюда факелов, да, чтобы было красиво как бы выглядело, э, привлекательно и сюда очень хотели идти люди. Вот такая, пусть будет дорожка у нас, типа к нам реально кто-то очень любит ходить. Вот я примерно сделал, я хочу теперь, как бы, чтобы у меня не было таких разговоров, что это такое, как это делать, я хочу сюда построить какой-нибудь маленький мостик, как бы, чтобы, как бы был, да, правильно, чтобы, как бы, самое главное, чтобы было. Для чего, зачем и как, -э, никому не интересно, самое главное, чтобы было, блин, какой-то он... Уродский получился, конечно. Так, и надо ступеньки. Э, теперь ступеньки. Может быть, ступеньки, конечно, мне помогут, чтобы этот мостик был, выглядел красиво. Но, мне кажется, маловероятно. А, нет, может, даже реально... А, нет, помогают. Я думал, вообще не буду помогать. Что это было? Не знаю. Короче, ну, не, прикольно, прикольно. Ну, и все. Получается, сюда надо. Можно заборчик добавить. Э, Какой-нибудь вот, наверное, вот такой. Чтобы он как бы ограждал нас. Еще так сказать. Нет, давайте без, вот здесь не будем его уже добавлять. Пусть он будет чисто вот на этой территории. Так, сейчас мне надо лопаткой пройтись. Вот здесь еще разок. Ну, и все. Ну, я не знаю, чё, надо сюда что-то еще добавить, ну, как минимум я хочу сейчас сюда добавить еще опять э, костная мука, надо добавить сюда, и надо, вообще-то, включить день, по-моему, да, ага, да, блин, опять. Так, добавляем сюда костной муки, и как бы должна здесь быть растительность, то есть у нас же, к самое главное, у нас кафе не в заброшенном месте находится, да. Что у нас реально есть люди, у нас реально есть деньги. Что мы, ну, не бомжики. То есть, мы не ходим, не собираем ни у кого деньги. Не за... Самое главное, не забираем. Как бы, мы честные люди, как говорится. Так, поэтому у нас остается сейчас уже... Остается 4 минуты, жду Кристофора, когда он, наверное, мне напишет уже. И мы, наверное, начнем смотреть, как бы, его и мою постройку. Карсафори, как понимаю, ты все так же, да? Здесь все ужасно. <с> Здесь все ужасно, да? не знаю, как у меня. Ну, давай. И так как в прошлый раз я ходил к тебе, давай лети ко мне. Вот, можно У тебя получше. Посмотреть мою Может, на кафе. Я не знаю, я просто рандомную фигню придумал. Значит, будем смотреть. Тут чели, который принимает заказы. Добрый день. Там кухня, там. Да, видишь, там немного пол, я не успел заметить. Что-то забыл про пол вообще забыл. Там надо было свет еще добавить, но не суть. А, как бы. Здание есть. Вообще хотелось еще сделать себе, смотри. Хотел себе вокруг еще сделать как бы столики, но как бы Что-то подумал, что не успею уже доделать, так как там все равно. Как там. Так как там все равно оставалось только 3 минуты. Сделал мини-ручок, типа вообще хотел до конца довести, но как бы было лень. Окей. Okay. Ну, это можете как бы. Ну, у меня там все плохо. Нихурена. Ни Нормально. Так, мне вопрос сразу же с интернета взял. Нет. Точно? Точно. А, дорогие подписчики, я прошу вас посмотреть в интернете, если есть такой э, похожий кафе. А, то тогда э, Кристалфов. Конечно, это может быть. Конечно, там может быть наподобие такого. А. Короче, это.. После, по... Когда я вот перед роликом. Я же просматривал там все. Ну ладно. Ну не знаю. Ну здесь ужасный. Почему? Мне кажется, нормально. Ну, не знаю. Ра а, ладно. Ну, это ты реши сам. Кому ты хочешь присудить балл все таки Тебе? Ну, кем это? Окей. Okay. Значит, 1-1 у нас. И у нас последняя. Вообще, самая последняя постройка, которую мы выбираем. Вообще, эту тему... Мы, честно скажем, придумали вместе, то есть, да, чтобы было как-то прикольно, да. Значит, наша последняя тема для вас будет это дерево. Очень тупая тема, чуть-чуть, да. Но я предлагаю, чтобы было более эпично, то есть не было какой-то фигни. Я предлагаю, чтобы мы на постройку дерева потратили 2 минуты. Много. Много. Ну, а что тебе не нравится? Мне кажется, очень прикольно было бы построить дерево за только две минуты. Ты согласен? <связывая> Чего? Нет? Ну, то, что ты не согласен, конечно, я тебе так скажу, э -э, время-то пошло. Так, у нас ровно две минуты, у нас ровно две минуты. Так, значит, давайте какое-нибудь дерево выбирать, давайте выберем дерево, э, дерево, дерево, дерево. Блин, блин. блин. Так, э, спидран по Майнкрафту. Так, э, сожнец, давайте возьмем э, дуба, дуб, дуб, дуб. Идеально, идеально, идеальненько, Так, я придумал, я придумал. Все, все, все. Так, э, кос костная мука. Все, это идеально, это идеальный дуб. Э, блин, расти. Ладно, пофигу. Так, так, так, так, так. Значит, здесь делаем маленький, маленькое озеро хочу. Я хочу сделать как мини штучка у нас на дерьме такая штука сделана, как бы на спавне, да? Вот что-то видел, на стримах я пробегал кучу раз, там такая штучка примерно сделана, типа сюда заливаем воду. Ээээ, я не знаю, я тупой, надо было дерево, красиво конечно, построить я какую-то фигню, честно скажу. Вот здесь я согласен, здесь полную фигню я построил, здесь даже я по себе балл не отдал. Но я предлагаю, чтобы было честно, э, у кого будет лучше, решите вы. То есть, даже не мы будем решать, у кого лучше, а будете решать вы. Так, э, забор. Смотрим, забор у нас 50 секунд, 50 секунд, ребята. Это, ну, как бы время тик-так. Так, сейчас, давайте делать быстро, быстро, быстро. Делаем быстро, блин. Давай быстрее, Майнкрафт. Не надо, не надо, не надо, Майнкрафт, пожалуйста, будь ты человеком, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Блин, блин, блин, куда я забор то поставил? Ай, блин, блин, блин. Так, так, так, так, так, так, так. повезло, повезло, да. Так, так, так, повезло, повезло. Так, все, все, все, хорошо. Так, э, ступеньки, э, ступеи. Блин. Так, у нас 20 секунд. Э, ступеньки, давайте быстрее поставим несколько ступенек типа места для сидения. Так, так, так. Давайте вот здесь раз, два, три, четыре, и вот туда места для сидения. Раз, два, три, четыре. Так, и быстрее. Все, костная, костная мука. Быстрее, быстрее, быстрее. Все, быстрее. Быстрее расставляем, как бы чтобы было, да? Как бы чтобы у нас было... Все, время закончилось. Все, время закончилось. Все, больше ничего не строим. Так, ну так как в прошлый раз были у меня, ты меня слышишь, да, надеюсь? Дерево. Угу. Ладно. Ладно. Я даже не старался, на полном серьезе скажу. Просто построил дерево, посадил дерево, но сделал зато красивое оформление. Поэтому я себе предлагаю, чтобы мы с тобой сейчас не спорили, у кого лучше выглядит сейчас дерево. Я предлагаю, чтобы мои подписчики сами решили, у кого лучше дерево. То есть, либо у меня лучше, либо у тебя. То есть, сейчас смотрите еще разок, смотрите мое дерево. И смотрите Дерево Кристофора. Решаете вы сами. То есть, вы напишите просто в комментариях, чье дерево лучше. Ну, а если вам понравилось такое видео, то ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Да, конечно, может быть, конечно, катанить потом Кристофор будет такую же штуку снимать на своем же канале. Но это пока что не так. Ладно, всем удачи. Всем пока. Ждите новое, новое видео.